Лесу краса, уж как мне тебя принять, чем угощать? А ты, кум, накорми меня. Пирогами пшеничными, метком сотовым. Ну, ежели пирогами да медом, так и будь. Прошу, кумушка, к столу, на большую дорогу. Где ж твои герои? И тебя, Дрозда, на закуску съем! И детей твоих Ведь ты жирного до да сладкого наелась, а теперь пойди пить захотела. Угощу, лисенька пивом хмельным холодным. Чили? Здравствуйте! Здравствуйте! Макарь, мил ты меня! Накормил. Я а теперь рассмешай меня. Же прежде глаза платочком. А смешно будет? Смешно, кумушка. Очень смешно. А, а ты по тропиночке. Вот.